Сегодня депутаты законодательного собрания единогласно приняли решение рекомендовать сессии отклонить проект закона о штрафах за неоплаченную парковку в центре города. Прокуратура обжаловала инвестиционное соглашение между администрацией и инвестором. Надзорный орган усмотрел сразу несколько нарушений законов. Почему забуксовал этот проект? Сегодня выясняли представители краевых и городских властей. На этой очной ставке побывала наш корреспондент Василиса Лукашевич. Почему вы платите, хотя еще закона нет? Ну, поставили, значит, надо. Такой философии сегодня придерживается все меньше красноярских автомобилистов. За пять первых месяцев работы платных парковок в бюджет поступило меньше 34 тысяч рублей. Грандиозная идея паркингов сама припарковалась где-то между городскими и краевыми властями и не двигается с места. Сегодня стороны встретились около площади революции и бурно обсуждали, что дальше. Соответственно, те, те граждане, которые определены собственниками машин, они привлекаются к ответственности. Вы подтвердите, подождите, а вы подтвердите про Егор, подождите. Егор подождите. Вячеславович, это, это, это у нас ну, под... это неправда. подождите, Егор Верси. Немножко другое, да. До сих пор нет краевого закона, который позволяет брать штрафы с неплательщиков. Сейчас... Представителям законодательного собрания Одно не дает покоя тот факт, что большая часть удержанных средств поступает на счет частной компании. Поставили инвестора в качестве того, кто будет э, осуществлять все. И штрафовать людей, то есть посылать информацию о штрафах, и собирать деньги себе в карман на 87%, и контролировать все, что происходит. Это никому не нравится, но самое главное, это нарушает законодательство. И как можно говорить о штрафах вообще, если у нас техническое задание выполняется не, не в полной мере. Вот даже сегодня нас привели сюда, мы видим, что паркомат по техническому заданию не соответствует в плане купюра приемников. У него, к примеру, вот посмотрите, подводка электричества происходит через верх. По техническому заданию у него должен быть проведен кабель под землей. Я не уверен, что он вообще заземленный, кого-то током может ударить. Понимаете, когда эти по паркоматы устанавливали, их устанавливали, если вы помните, зимой. Вот. Соответственно, как бы зимой работы по подключению вести было крайне сложно. Меж это, во-первых, во-вторых, как бы места по установке паркоматов также согласовывались там, как оперативно, и, конечно, там коммуникации никто не проводил. Пришли на встречу и представители бизнеса. Директор Института медицинской косметологии Сергей Кузнецов поддерживает идею платных паркингов, но возмущен запретом останавливать машины на поперечных улицах в центре города. Почему-то наш участок на Кирова такой стоит заповедной зоной. Оставили с обеих сторон запретительные знаки, то есть нельзя в течение дня остановить машину не с левой стороны, не с правой стороны. Это, конечно, я считаю парадокс, потому что, во-первых, страдают наши пациенты, которые приезжают к нам в институт, это очень проблематично. Руководитель департамента городского хозяйства сегодня даже попробовал оплатить услугу паркинга своей именной картой. Судя по всему, Игорь Тетенков проделывал это впервые. Не проработан механизм, как это все будет осуществляться. То есть на сегодняшний день парконы принадлежат частному инвестору, соответственно. Частный инвестор не может передавать, да, и данные, соответственно, полученные. Потому что там определенная процедура должна проводиться по поводу освидетельствования, да, проверки. Мы знаем о том, что вот этот паркон, он прошел лицензирование, сейчас инвестор должен сказать, однозначно, это не просто так пошел купил и, значит, кого захотел, то информацию забил и направил. Это все залицензировано, и, соответственно, эта информация будет передана в административную комиссию. Административная комиссия разбирается и делает запрос в ГИБДД. Как комиссия из одного человека будет разбираться с тысячами неплательщиков, пока тоже непонятно. Тем временем прокуратура Красноярска обжаловала инвестиционное соглашение, заключенное между администрацией города и ООО «Инфоком», поскольку оно противоречит бюджетному кодексу, закону о контрактной системе и антимонопольному законодательству. Василий Солкашевич, Станислав Слатыков, Новости ТВК.